Я вообще репетировал другой, но что-то вот сейчас ехал сюда в метро, мне просто осенило по дороге. Обязательно надо колыбельную сыграть после ее дачи. Я жил в тихом уютном доме,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 Наскидали по свету все, что с детства знакомо. Спи, пусть тебя не коснутся они. Спи, Господь пусть тебя хранит. Я решил, что мой дом, моя крепость, его и украшал, как я верил в такую нелепость, если все о ветрах уже знал, на ветра мой дом не успел даже крикнуть от боли, На ветра, я под ними стою среди чистого боя. Спи Пусть тебя не коснутся они Спи И Господь пусть тебя хранит Смей любых ветров Наступает тишь Я знаю, ты даже Спи, малыш. Я остался с одной мечтой, словно ветхо заветы то, что невозможно. Такое до последнего верил, но вновь Налетели ветра, и мечту несли, и мечтать запретили, Налетели ветра. Мы нужны в строю во мишенями в Господь пусть тебя ухранит. После любых ветров наступает тиша. Я верю, ты доживешь, спи, малыш, Я верю, ты доживешь.